Блин, чуваки. Никогда не брите ноги, запомните. Я вот побрил. И сейчас капец щекотится. Ну, то есть они отрастают дня за три, наверное. И начинают щекотаться капец просто. Здесь вот центральный рынок. там вот слева спорт мастер цены намного дороже как говорят, чем в России а сам я вот хочу вот в этот магазин прямо зайти, который расположен мне нужны нужна или жилетка или ветровка вот на, на этот период, потому что я поправился и моя крутка стала мала. А вот это вот я вообще не знаю, что это такое, то ли секунд, то ли че, сейчас позадрю. Вот куда иду? Тут уже какой-то кужал прошел. Вон. Ах ты какой красивый! Ах ты какой красивый! Ты кот, да? <связывающий> <связывающий> <связывающий> <связывая> Ух ты, Котика, какой классный. Ты что тут, охотился? Сильный. Ты что, охотился здесь, да? На кого-то? Тусуется тут. Думаете, он там живет? Да, он туда ходит, а не кормит, открой. Открой, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вон да. Максик зовут. Ааа. -а -а. Кто? Он? Завтра католическая так Пасха. Красота какая! <плодисмент> <плодисмент> Всегда мечтал о видеокамере. В Каменске есть такой чувак прозвищем космос ну раньше по крайней мере он жил в каменске сейчас может быть в екатеринбурге он и он снимал на камеру свои тусы с друзьями и выкладывал все в стронг в каменск типа такой интернет городской ну и прикольно, как они там на электричку куда-то ехали, или вписывались у кого-то, бухали. Там был Агенцель, по-моему, даже Аспиринджа, Джа, всякие другие известные люди города. Он все выкладывал, и я, в общем, за всем смотрел. И ждал. Походу я даже ждал обновления. Заходил к нему на сервер, или как то называется, на его компьютер, короче. Жарю картошку. Блин, я всегда мечтал делать видосы, как вот этот космос. Но у меня не было видеокамеры в те времена. по-моему даже камер в телефонах тогда даже не было возможно